Всем доброго времени суток, меня зовут Ваня, я приветствую вас на своем YouTube-канале, надеюсь, что я не буду отнимать у вас время, надеюсь, вы проведете его с пользой и с интересом. В общем, в чем суть? Суть в том, что многие люди из стран СНГ, в том числе, ну, понятно. Россия, Украина, Беларусь и многие русскоговорящие страны, многие люди от, из этих стран не покидали границы своих стран, они не были за границей. Я думаю, таким людям, да и людям, которые просто интересуются культурой Азии, было бы интересно посмотреть и послушать, как все устроено в других странах, посмотреть на жизнь как люди живут, чем люди питаются, какая у них культура, чем они занимаются, как проводят досуг. В общем, думаю, вам будет интересно. Я живу в Малайзии, я тут живу уже несколько месяцев, и хотелось бы немножко рассказать о том, как тут и что работает. Потому что у людей из России представление о как живут люди в других странах оно немножко искорежено метро до сих пор ходит нифига себе на творе метро метро сейчас неожиданно потому что время уже я ускорблю время уже поздно к сожалению, мне пришла мысль записать этот подкаст ночью, потому что у нас уже за, за полночь, и не особо удачное время я для этого выбрал, да и туман сейчас небольшой. Ну ладно. В общем, я живу в столице Малайзии, в городе Куала-Гумпур. Я здесь учусь и снимаю квартиру. сейчас. И, в принципе, не особо-то и собираюсь возвращаться пока что в Россию, по крайней мере, в ближайшие пару лет. Вот. И я думаю, вам будет интересно посмотреть, как тут и что работает. Давайте я немножко э, расскажу вам, э, как у нас живут люди именно среднего класса. Понятно, что богатые люди живут в центре. Есть у нас в России такое, я видел только в Москве, это называется Даунтаун. То есть объясню, что такое Даунтаун. Даунтаун это место, где собраны все небоскребы. То есть, ну, не бывает такого, что небоскребы раскиданы, вот, допустим, город, и небоскребы раскиданы по всему городу, нет. Есть один какой-то бизнес-квартал, и где сосредоточено все количество небоскребов, все количество бизнес-центров и дорогих мест, типа дорогих бутиков, типа Луи Витон, Гуччи, вот. Это все в основном сосредоточено в одном месте. В центре города это, центр города всегда его визитная карточка. Вот. А у нас центр города называется Вот. Главное достояние Киелсиси – это, конечно, башни Петронос. Многие о них слышали. Может быть, когда вы гуглите просто «Малайзия», заходите в картинки, первая картинка вам выдаст именно башни Петронос. Вот. А, в общем, самые богатые люди, которые живут здесь, живут именно там, в центре, в даунтауне, в небоскребах, потому что в небоскребах все очень я скажу вам. Это был стул. Я вам скажу очень так лакшери. Там все просто в золоте, везде евроремонт. На, на крышах многих небоскребов есть скайбары. Скайбар – это тоже очень интересная тема, это, короче, есть небоскреб, есть у него крыша, и пространство этой крыши заполонили скайбаром, то есть это бар, который находится на крыше небоскреба, вот, и вы можете сидеть и любоваться панорамным видом на город, вот, и, собственно, и все. И, ну, естественно, выпивать, есть, веселиться, слушать музыку по-самому это такие заведения клубного типа, но такие клубы уже не такие как в России по большему счету, потому что в России клубы ну такое себе, вот. А давайте немножко погрузимся теперь в средний слой. То есть мы с вами уяснили, что богатые люди живут в центре в небоскребах, где все на, вы, на высшем уровне, как бы странно и двусмысленно это не звучало, но там все действительно на высшем уровне. А эти люди живут в небоскребах. Также в Малайзии, в отличие от России, существует средний класс. Люди среднего класса живут в больших достаточно апартаментах, то есть э, тут мало таких квартир, которые типа ну прям квартира. Тут есть апартаменты, ну я вот, например, живу в апартаментах, у нас три комнаты, не пишите мне в инстаграме, пожалуйста, я не отвечу, потому что боюсь, что какие-то люди пишут. Вот, у нас три комнаты а, и большое помещение, типа, гостиная, совмещенная с кухней, сейчас я ее чуть попозже покажу. А, немножко расскажу прям по-быстрому про жилой комплекс есть вот такие дома вот большие тут 44 этажа насколько я помню да, 44 этажа в каждом я живу на 12 этаже вот не падай пожалуйста вот и тут в принципе все квартиры однотипные, да, тут нет такого, что квартиры, ну, типа как-то как различаются, да, они могут различаться по планировке немножко, но в целом это все более-менее похоже. О самом жилом комплексе и о том, как все здесь устроено, я расскажу немного позже, в другом видео, потому что не думаю, что вам будет интересно смотреть на это сейчас, тем более сейчас у меня ночь. А, могу показать вид. Конечно, ночью достаточно красиво здесь. Давайте я покажу вам а, нашу гостиную. Тут, правда, вообще грязно. Просто отвратительно грязно. А, вот. В общем, вот эта кухня. Холодильник. Также к кухне примыкает прачечная комната. Тут есть стиральная машинка, какие-то ящики, которые я никогда даже не открывал. Вот, и вот так выглядит сама квартира. Конечно, горячие неимоверная. Мои соседи, один мой сосед идиот, он просто у него разлился кетчуп, он его не стал убирать, он просто поставил его сюда. А, вот вот тут есть достаточно большое окно, панорамное а, телевизор, диван, два вентилятора, стол, пять стульев, вообще их должно быть шесть, но у нас пять, один украли, э, один сломался. Один стул стоит на балконе, три стула стоят здесь, на одном стуле стоит Wi-Fi роутер. Также вот тут, тут у нас комнаты жилые, вот. Я сейчас покажу подъезд. Вот, то есть вот тут обувная типа, вот тут обувная и вот такая решетка, она тоже закрывается на ключ. Вот так вот выглядит подъезд. Подъезд достаточно большой, вот такие тут есть таблички с номерами. Не видно, конечно, ни хрена. Ну да ладно. Вот. Ну, ничего необычного. Две картины ручной работы. Одна. Вторая. Мы офигели, когда узнали, что они действительно ручной работы. Кто-то веселится там. Я выключил? Нет. Все, окей. Дальше, мы проходим, в туалет мы не будем проходить, потому что там ничего интересного Вот эта комната моего соседа Ну тут не горит цвет но тут горит гирлянда у него вот такая есть У меня в комнате конечно полнейший бардак и просто кошмар потому что я <паспал> спал не удивляйтесь, предметам на стенах, потому что я не знаю, как это объяснить. Ну, конечно, все это уже сползло. У меня в комнате стоит большая кровать, тумбочка, у меня есть зеркало, у меня есть достаточно большой шкаф, который надо закрыть, кстати. И такое вот большое окно. Висящие предметы на стенах не прилагаются. А это, а это основная еда здесь, потому что другой нормальной еды, по крайней мере, я не знаю. Вот, еще мне стоит здесь, насколько как вы можете заметить, бутылки с водой. Вот, и вот такая бутылка. Я заказ, заказывал еду в ANV. Тут, потому что только доставками можно питаться, тут от нас просто до ближайшего кафе топать и топать, а сами мы готовим достаточно редко, но готовим. Короче, вот это вот, если когда-нибудь вы просто увидите вот эту фигню, ника ни в коем случае не покупайте, если вы хотите просто попить нормального чего-нибудь, нормального ремонта, да не покупайте эту хрень. Это гадость. Если вы пили сироп от кашля, вот это не на вкус, как сироп от кашля, это, сука, это, в реально, это реально в натуре сироп от кашля. Вот это вот его вкус. Гадость редкостная. А потом в Малайзии Ой, развита всякая японская, китайская фигня. Типа вот таких прозрачных баночек. Их можно найти практически везде. В любом Family Mart. Вот, они такие... На самом деле, вот это... Была не особо вкусная, вот, но пусть стоит здесь. Вот, Насчет воды, зачем я это показал. А, вода здесь, из-под крана пить воду нельзя, к сожалению, но вот такая стоит, если на рубли пересчитывать, ну где-то 150 рублей, может быть, за 12 бутылок 19 литров воды. Вот, вода очень хорошая достаточно мягкая в общем то я думаю если вам интересно еще что нибудь туалет я не стал показывать потому что он у нас засорился и там сейчас полный бардак у нас там раскиданы пакеты вантус все это валяется на полу и никто это не собирается убирать до прихода сантехника вот и думаю мне стоит закончить на этой ноте если вам понравилось и вы хотите, чтобы я рассказал вам еще что-нибудь интересное? А у меня много всего, о чем я хочу вам рассказать. Мне самому это очень интересно делать. Вот. Мне, <coughs> мне не лень это делать. Вот на фоне бутылки на моем потолке и на моей стене я, пожалуй, закончу. Всем спасибо за просмотр, конечно, спасибо, что уделили время. Для меня это действительно много значит, если вы посмотрели от начала до конца, вы большой молодец, спасибо вам огромное за это. Вот, и если вам понравилось, я буду делать для вас, рассказывать, показывать вам жизнь в Малайзии или... Если вы хотите переехать в другую страну из России типа учиться, то думаю, вам стоит задуматься, вам стоит подписаться, потому что здесь я, как сказать, более доходчиво объясню, как и, и как, как все работает в, друг, в других странах, потому что в России все работает через задницу. вот. Так что спасибо за просмотр, обязательно напишите в комментариях, если вам понравилось, если вы хотите еще, извините за такое долгое видео, не думал, что так долго получится, просто начал рассказывать и понеслось, в общем, подписывайтесь, если не хотите пропускать новые видео, пока.